Так, здравствуйте, с вами программа Аладдер Танкс, и во втором выпуске нашей программы мы поговорим о таком проекте, как танк, -танк». Итак, поехали. Танк «Ратте», что в переводе на русский «Крыса», а полное название Land Cruiser P-1000 «Ратте» сверхтяжелый танк, проект которого разрабатывался в Германии в 1942-1943 годах под руководством Эдварда Гротте. Интересно то, что в 1931 году в СССР рассматривался проект очень схожей машины, выполненный тем же автором 1000-тонного танка ТГ-5, но о нем я расскажу позже. 23 июня 1941 года инженер Эдвард Гротт, занимавшийся в Министерстве вооружений вопросами строительства подводных лодок, вместе со своим коллегой доктором Гаткером представили Гитлеру проект сверхтяжелого танка Land Крузер массой 1000 тонн. После обсуждения проекта с рейхминистром вооружений Альбертом Шпейером, Ратте утвердили, а его конструкторами назначили Гротта и Гаткера. Разработка велась в концертном круге. 29 декабря разработка чертежей была завершена, и проект получил условное обозначение Ратты. Однако непреодолимым препятствием для крысы стал здравый смысл Шпейер, который в начале 1943 года закрыл все проекты сухопутных крейсеров. Танк Ратты предполагалось собрать по многобашенному принципу. Предлагали 5-7 и 9-башенный вариант этого сухопутного танка. Отделение управления находилось в носовой части. Боевое отделение находилось в средней и частично в передней части. В кормовой части находились детали системы охлаждения с топливными баками. Основным вооружением танка являлись две 283 миллиметровые корабельные пушки СК-34, установленные во вращающейся башне, располагавшейся в передней части корпуса. По поводу расположения 128-миллиметровой пушки КВК-44Л-55 нет единства у историков. По одной версии одно 128-миллиметровое оружие устанавливалось помимо 283-миллиметровых главной башни. По другой версии, в корме танка находились еще две башни, которые располагались по одному 128-мм орудию. В носовой части танка было два 15-мм пулемета мг 151 15 Также на танк ставилось 8 20-мм зенитных орудий флаг 38 Передвигать такой танк очень нелегкая задача. Поэтому Ранты получил гусеницы, состоящие из тройных треков и шириной 3,5 метра. А вращать их должна была мощнейшая силовая установка, составляющая из двух дизельных двигателей ман, использующихся на подлодках по восемь с половиной тысяч лошадиных сил каждой, или восьми дизельных двигателей Даймлер-Бенц, использующихся на торпедных катерах по 2000 тысячи лошадиных сил каждой. Слабым местным проекту супертанка «Ратта» стала его ходовая часть, которую немецкие конструкторы так и не смогли спроектировать до конца, так как она постоянно перерабатывалась. Существовала лишь некая принципиальная схема подвески, однако схемы трансмиссии не существовало и в помине. По мнению многих немецких конструкторов, именно проблема ходовой части танка «Ратта» стала камнем преткновения во всем проекте этого сверхтяжелого танка. Сложно сказать к сожалению или к счастью, Арберт Шпейер закрыл проект в начале 1943 года, поэтому Ратте так и не появился на свет, даже в качестве прототипа. Хотя некоторые источники утверждают, что башня была создана и отправилась воевать в Норвегию, как часть береговой батареи. Его проект так и не был полностью проработан, поэтому сейчас известны лишь примерные характеристики и внешний вид. Есть танка должен был быть 1000 тонн, бронирование от 150 до 400 миллиметров, ширина 14 метров, длина 35 метров, а высота аж 11 метров. Максимальная скорость 30 километров в час, запас хода 500 км. Этипаж танка достигал бы 40 человек. Гораздо проще сказать то, что Рата оказался бы слабо приспособлен к войне, будь он все же воплощен в металле. Ни один мост не смог бы выдержать такую механику. Кстати говоря, при водных преград конструкторы предложили следующий выход. С помощью специальных систем и оборудования танк мог форсировать реку вброд. Этот танк стал бы прекрасной и малоподвижной целью для вражеской авиации. Так как его было бы сложно замаскировать на открытой местности. Если вам понравилось видео и вы узнали что-то новое для себя, то не забудьте поставить лайк.